Мне иногда кажется, что бизнес это бизнес, а игрушки это игрушки. Вот игрушки они могут наедать, а в бизнесе, если какая-то технология начала работать, то зачем ее убирать, я не знаю. Здравствуйте. Сейчас пойдет речь о обновленной версии. Карф-лыж спортивного уровня от компании LAN. В общем-то, лыжи были прекрасные и в категории ГС, и в категории СЛ, Действительно хорошо, очень хорошо было мне на них. Я самых их тестил, я сам их хорошо помню. И в этом году Лан их обновил. И я, честно говоря, немножко так вот каких-то даже растрепанных чувствах. Почему? Потому что в обновленной версии лыж, что в Саломке, что в Гиганте, нет там фига вообще. Вот просто его, его отсюда убрали, то есть при этом нам специалист компании LAN честно сказал, что первое главное обновление этой серии то, что нет амфибиумов. Вопрос, зачем вообще надо было столько времени в него упираться, да, чтобы, сделав его и довести его до состояния, когда оно, ну, по крайней мере, там, ну, реально перестало мешать, а, лыжи действительно были хороши, я не знаю, из-за амфибии или нет, вот это вопрос открытый, но они были хорошими, да, взять его и убрать, ну, как, я не знаю, я не работник ИЛАНа, ничего сказать не могу. Давайте о том, что нас ждет в новом сезоне. Ждет нас в новом сезоне вот это. Нас ждет, по сути, две модели. GSX и SLX. SLX это слаломка коммерческая. GSX это гигантка коммерческая. Гиганти несколько расцов, несколько радиусов. Радиусы любительские. То есть 17, 18, 19 метров, в от ростовки. Слаломка классическая, абсолютно классическая. При 165-й ростовке. 14-12 метров у нее радиус, ну, то есть 13 усредненный. Да, в этих лыжах вместо Амфили сделана новая технология. Это вот это ARU Technology. Вот, как бы, ну, вот говорят, что она там прям вот вообще стреляет. Безумно лыжа становится стабильной, динамичной. Ну, вообще, как и все технологии. Я вообще не знаю лыжной технологии, которая не повышает стабильность, не увеличивает динамику. Вот они все вот на скорости стабильно сразу. И в коротком повороте динамично становится. Ну, естественно, надо проверять на Т. Вот, вообще, в принципе, мне эта лыжа теперь интересна с двух точек зрения. Ну, во-первых, интересно просто потому, что она новая. С другой стороны, интересно, потому что это даст понять, действительно ли работала амфибио или это просто нормальная лыжа. И получается тогда, что если делать просто нормальную технологичную лыжу, то, в общем, амфибия не амфибия, она едет нормально. Вот. Поэтому я точно по-любому как-то хочу ее потестить и буду это искать. Такую возможность. Вот, теоретически больше мне сказать о ней нечего. Чтобы не пропустить результаты тестов, подписывайтесь на все, на канал, на соцсети, заходите чаще на сайт. Все, встретимся на тестах, на склоне. Пока.